Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, Дарья и Антон! Здравствуйте, служба поддержки Анна, Дмитрий и другие ребята! Хочу оставить мой отзыв о курсе «Риэлтор. Профессия и бизнес». Я учился на 15 потоке в марте 2020 -го года. Уже на курсе я сделал свой первый сайт и первую группу рекламных кампаний, Запустил их, привлек первых клиентов и начал работать с ними. Но тут случилась самоизоляция, закрылись границы регионов, дачный переезд, недооформление моего ИП и еще куча разных событий. Тем не менее, сейчас я в агентстве недвижимости, я сделал свой второй сайт, вторую группу рекламных кампаний, запустил их, привлек новых клиентов и работаю по технологии Дарьи и Антона. Это именно технология, она состоит из блоков. Дарья дает блок продажи и психологии. Антон, блок маркетинга. Таким образом, уже на курсе вы привлекаете своих первых клиентов-покупателей и работаете с ними. По отзывам моих клиентов сайт получился понятный, четкий, дающий информацию конкретно об объектах в отличие от сайтов агентств недвижимости, где информации очень много. Но конкретика нечеткая. Покупатели приходят разные, эконома немного. И основное, что бросается в глаза, после первого скрипта большинство из покупателей остается в работе и приходят они с целью получить свой результат, а не просто поинтересоваться, прицениться. В моем агентстве недвижимости, где я работаю, большинство абсолютно это профессионалы, которые трудятся давно, успешно продают безусловно, но работают в основном по рекомендациям от продавцов, рекламируют через авито, циан, сайт агентства. Ну, я вижу некоторые объекты явно неликвидные, скорость продаж. Мне кажется, может быть выше, но они работают по старым технологиям, проверенным, работающим, ну, наверное, несколько устаревшим. Что я хочу пожелать тем, кто будет обучаться на курсе? Максимальное время уделите усвоению и применению того, что вам дают уже сразу на курсе. Позвольте себе минимум отвлечений. И после окончания курса максимально внедряйте в свою работу или с нуля осваивайте, продолжайте. Тогда будет результат максимальный. Все, почти все зависит от вас, а все остальное вам даст технология ЯП. Хочу поблагодарить Дарью, Антона, службу поддержки. Очень рад, что познакомился с коллегами по всей стране, что могу общаться в чате с выпускниками. И хочу пожелать вам всего самого доброго, здоровья, развития, больших продаж, изобилия клиентов. До свидания.